Всем приветики, дорогие друзья, с вами Фрэнкси, Сегодня 20. Что у нас, какое число там? Сейчас я вспомню. 20 октября. 20 октября. 20 октября. И это значит, что выходит обновление мода. В, об... В этом обновлении много чего не выйдет. Выйдет всего один талисман. Ну.. Но... Мы, я покажу, что вышло. Новая механика там. Ну, вполне такое обычненькая, но маленькая. Но все равно. Надо поставить лайки, и подписаться на мой канал. Да. Вот. И качайте мод скоро. Если будет нормально у нас скачиваний в сериале, который я снимаю, мы добавим мой мод. Вот. Все, все зависит от вас. Поэтому.. Давайте начнем. Итак, пройдемся сначала по талисманам. Обновили талисман Дебак. Это пчела. Книжечка, шкатулка. Вот такие штуки, что... монетки куча куча крафтов, но ну, не куча там еще новые руды, ну и там обновление там немного биомов пофиксили, немного что-то талисманов пофиксили, вот так. Итак, давайте начнем с первого. Это снова талисман. Это талисман пчелы, вот такой камень. вот такой талисманчик. Вот такой в деактивации. Вот он. Так, тик. Полен. Вращайся. Звуков пока нет, но в следующем обновлении звуки уже добавлю. Ой, это я. Там. Ладно. Итак, смотрим на механику йо-йо. Мы, например, вот раньше можно было проходить сквозь блоки. Сквозь стены. Сейчас делать нельзя. Сейчас мы берем вот так. Пам. Опа, и тебя притягивает. Оп, и тебя притягивает. Давайте туда отлетим. Оп. Чем выше, тем круче тебя подкинет. Чем ниже, тем, как бы говорится. Нет, наоборот. Нет, нормально. Так, ну, вернемся туда. Йоу. Вернемся. Используем, например, силу на пау. Ну, Веном! Держи. Вс, двигаться не может. Его только двигают, но он двигаться не может. Можем отфигарить их. Также можем отфигарить сразу и этого зомбика. И вс. Вот так вот. Где трансформация? Ну, no, Полин, так, вложим талисман, перейдем к Лейди Баг. Тики, давай. Вот она ее костюм. Механика тоже изменилась. Так, добавился таймер. Ой. <свык> <свык> <свык> ну, можем так туда уже кинем и мы берем. Я думаю в новом обновлении добавить, чтобы ее могло тебя схватить, то что если ты кинул ее там в человека либо в моба, он замедлял, ну не замедлялся, его, как сказать, как бы, как обматывала и он не мог двигаться, пока не дернут там ПКМ. Если дернешь ПКМ, то только тогда тебя разблокируют. Но это возможно сделать это возможно. Я знаю то, что это возможно, но пока делать это не буду. Где трансформация? Пока мы разберемся со всеми багами, которые процентов есть. Без них никуда. Это шкатулочка. Ой, боже. Эм, книга чудес. Листаем. Здесь суперкод, его палка. Это спойлер. Видите? Талисмана нет, но уже есть щит. Это тоже спойлер. Ну, это спойлер. Вот сейчас вышел. Вот, спойлер. Какой-нибудь талисманчик. И вот тоже спойлер. какой-нибудь Дальше пока нет, но мы, я добавлю. Там разные добавлю. Не помимо того, что там герои, чего-нибудь еще. Ну, шкатулку вы уже видели. Итак, перейдем вот, вот сюда. Первое. Solar, Потом. А, это вы видели. М -м -м -м. Я не помню, как это читается. Я лично писал. Но вот такая вот труда. Если что, переведите. Давайте я даже переведу. Так. Переведем вместе. Так, руда называется мут мут мут мут Вроде бы я написал правильно. Ведь с вами сразу переведем это. Пере... Руда называется мифрил мифриловая руда. Мифрил. Кто знает штука мифрил? Мифрил. Ну и не надо знать, потому что мифрил вообще такой руды нет, как бы. Или есть, но я не знаю. Я придумал название сам. Ну там есть. Ну, короче, понятно. Это титаниум. Это... Лизик сломаешь. Так. Ладно, сами переведу. Нет, ладно, я уже переведу. Етханол. Так. Переводится как этанол. Этанол. Этанол, «этанол» да? Этанол. Этанитовая... «эт...» «эт...» Эталон. Эталон. Этанол. Этанол. И есть еще вторая, этиловый. Этиловый переводится как этан, этанол и этиловый. Вот, этиловый, этиловая руда. Либо атаноловая. А это... если можно заметить, везде есть вот это сочетание... Так, это я не... Я же помнил название. Просто... Кстати, рахиловая руда. Вот. Язык сломаешь, правда. Но ничего. Это волю... Монеты. Это монеты Леди Баг. Это суперкота. Это тигрицы или дракон. Можете как хотите. Это пчела. Это Вайпериона. Это Пигела. Вот, для зачем, вообще напишите, нужна ли эта валюта, напишите мне, нужна ли эта валюта, либо ее убрать, вообще ее убрать, либо... и, ну, вот, эту валюту можно будет скрафтить из новых руд. Также можно торговаться с жителями на, там, можно торговаться жителями, вот доступные крафты только до 100 монет, потому что пока нет руд розовый, нет. Да, ну, роза белого нет, и вот такого тоже нет, поэтому только в следующем давлении делаются эти два крафта. Талисман либо крафтится вот так. Мы берем вот эту и эту руду. Дальше берем кусочки титаниума. А, объединяем с махриловой. Мухриловой мух, я уже забыл, ладно. Там пчела элементарно. Это solar э и железо, и мед. И получается вот такой вот класненький талисман. Дальше. Титаниум. Везде понадобится эта руда. Она как. Она как бы крепкая. Сейчас если. Здесь... Ладно, уже взлечу. Так, смотрите. Здесь обычно, здесь обычно, здесь обычно, здесь обычно, здесь обычно. А вот здесь, кстати, смотрите, в мы можем прыгать и быстро бегать, кстати, на ней. А на этот она замедляет вообще. Она крепкая, ее будет трудно сломать в шахте. Она очень крепкая. Поэтому. Но ее можно сломать с деревянной. Вот. Поэтому как-то так. Но здесь что. Золото, золото, золото, золото. А, руда вот такая вот. А, кусочки золота. И получается такой вот тигриц талисман. Так, давайте мы найдем... Напишите мне в комментариях, что вы хотите. Помимо талисмана, который добавится в следующем обновлении, могу сказать то, что может быть... Не, талисман лисы не добавится в следующем обновлении, в следующем 1.6. Может, там будет какой-то другой талисман. Но напишите в комментариях, как, что вы хотите, чтобы я добавил. Но еще насчет монет. Убрать ли монеты, либо нет. Если нет, то просто напишите монеты не убирать. А что, если что-то добавить вы будете Добавь, та та та то Только пишите, вот, м -м, не с талисманом связано. И не костюмом, и не объединениями. Что-то вот такое, что... Вот, ну вот что-нибудь такое классное. Вот. Что-нибудь классненькое пишите. Может, какую-нибудь механику вы новую придумаете, которую возможно реализовать. Надеюсь, вы... Понимаете, то что не все механики реализуются, хотя если так подумать, можно. Но все равно что-нибудь там напишите. Так, давайте найдем с вами деревню. Локате виллджем. Так, деревня у нас рядышком. Оп. Ага. В этой деревне даже нет работ. Но мы им сейчас устроим работы. Ткач, э, лучник, там этот. М -м -м -м -м. А где ты А стол библиотекаря. Ну куда-нибудь вот сюда поселим. Так, здесь будет вот столько жителей добавим обязательно. Нам нужны будут жители, много книжных. Здесь нету, не продает. Ну, о, ну все, этот житель взял. М -м, меня бесит эти жители. Так, ладно, возьмем вот сюда. Ну, раз, два, этот не продает, этот не продает. Ну и, а, и этот не продает, я не понял. Что за бред? Ну-ка, работу. И этот не продает. Что за... Ни один житель не продает то, что мне надо. Ну, ладно, возьмем ткач. Уже ткач продает. Я же помню, кто продавал, почему сейчас они не хотят этого делать. Ч за дебилизм? Ладно. Я помню... Нет, стол кузнеца нет. Вот это вот точно. Хотя, может быть, и стол кузнеца. Ну-ка. Нет, почему оно не хочет? Жители, вы обалдели. А куда я добавил? Я же помню. Это не может быть, что... может точ... точильный может быть кстати может быть в точильный сейчас мы проверим нам надо много жителей чтобы они заточили все пошли мечом этот железный и этот может в камне резки но это это будет максимально странно жители пошли устраиваться Давайте, ну, хоть один житель мне... Серьезно, ни один житель не продает то, что мне надо. За... Что за... Я убью этих жителей сейчас. Разнесу эту деревню к чертям. Это все одинаковое продают жители. Вы чё? Мне не надо одинаковое. Мне надо, чтобы вы продали то, что очень редко, как шанс повысить. Если так будет продаваться монет вообще... Так. Этих мы проверили, проверили, проверили, проверили, проверили, проверили, проверили. <соит> так. <соит> <соит> <ы> <соит> Делаем процедуру одну тут ту все так вы вот вы ничего мне не продаете то что мне надо вы понимаете жители мне это надо вы мне это не продаете но я попытаюсь шансы повысить так все Достали мне эти жители. Все, уходим отсюда. мы. А наглые жители вообще ничего не хочет торговаться со мной. Вот. Ну на этом будем заканчивать. Если вам понравилось обновление то подписывайтесь на канал. С вами был я, Фрумикс. Заходите в мой телеграм-канал. Всем удачи и всем пока-пока.